рада приветствовать всех на моем канале с вами ирина в сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной бантик из лент органзы размер этого бантика по длине 10 с половиной сантиметра и органза это это отделочная лента с атласным краем Итак. Для работы я взяла три цвета вот такой ленты самые длинные отрезки 18 сантиметров их нужно 2 штуки затем отрезки тоже 2 по 16 сантиметров и 2 отрезка по 14 сантиметров ширина ленты два с половиной сантиметра для обработки середины бантика нужна репсовая лента. Ее ширина 9 мм. Для декора я буду использовать узкую атласную ленту. Ее ширина 6 мм. Бантик я поставлю на зажим для волос. Его длина почти 6 см. Где-то 5,7 мм. Еще понадобится клеевой пистолет, спрей для волос, булавочки и иголка с ниткой. Итак, посмотрите, лента очень мягкая, некачественная, края фалдят. И что же делать с такой лентой? Я взяла файлик, можно взять просто пакет и обработала эти отрезки выложу вот таким образом обработала спреем хорошенько сбрызнула эти кусочки и теперь растягиваю их вдоль при этом выравниваю выпрямляются края волнистые и в таком виде оставляю подсушиться Теперь у меня ленточки подсохли, они стали плотными, хорошо держат форму и края выровнялись. Теперь я беру самый маленький отрезок, складываю его вдвое и отмечаю центр. Отступаю от этого центра 1 см. И здесь Ставлю маркер. Теперь беру среднюю ленту, средний отрезок. Тоже намечаю серединочку И эту серединку ставлю вплотную к маркеру. Если не получается подставить точно, я вот так делаю. И теперь от центра средней ленты тоже отступаю один сантиметр. Отмечаю это место. Здесь нужно проверить, чтобы все края были в одной плоскости. Потому что этот край будем прошивать, чтобы что-то не пропустили и теперь самый большой отрезок тоже пополам и подставляю к маркеру. Выравниваю края и теперь от центра последней ленты нужно отступить 5 мм. По самому краешку, буквально один 15 мм от края, я прошиваю эти все слои. Слишком туго э, нить затягивать здесь не нужно. Шить так, слабенько. Потому что потом будем этот шов раздвигать немножечко. Длина этого шва 2,5 сантиметра. Вот сейчас я покажу. Я раскрываю это все и пальчиками продавливаю. Вот для этого туго прошивать не нужно. Нужно, чтобы эти уголочки у нас раскрылись красиво. А теперь смотрите, что я буду делать. Отворачиваю низ отрезка самого короткого. У меня это белый цвет, у вас может быть любой другой. И почти до уголка верхнего, где-то не дохожу, миллиметра два, приклеиваю эту ленту. Теперь наношу клей на свободный уголочек и отворачиваю его на себя вот так вниз. Получается вот такая волна. Теперь беру второй отрезок и приклеиваю, приклеиваю его в то же самое место, что и первый. Уголочек сейчас поверну на себя и подклеиваю к низу. Вот уже две волны. И с третьим концом ленты тоже самое делаю. Клей лучше наносить вот так, как здесь я показываю. И вот уже у нас три волны. С этой стороны делаем то же самое. И вот уже деталь готова. Это половинка банта. А это вторая половинка банта. Видите, они одинаковые. Теперь о розочках. Это мини-розочки, которыми можно украсить этот бантик. И не только этот. Многие знают, как делаются такие розочки, но я все же покажу, как сделать из такой узкой ленты маленькую розочку. Для этого я обязательно использую пинцет. И вам тоже советую это сделать. пальцем. это сделать очень трудно. Закручиваю какой-то кусочек. И потом при помощи клея закрепляю это. И накручиваю еще валик. Причем я его делаю достаточно объемным. Ну, хватит столько. Теперь я поворачиваю ленту примерно под прямым углом, наношу клей на этот же валик и опять обворачиваю вокруг него. Ленту можно поворачивать как на себя. Так и от себя. Кому как удобно, так и делайте. Можно вот так от себя. Когда уже есть за что взяться, пинцет можно убрать. И вот теперь я лепесточки плотно не обворачиваю вокруг этой розочки, вокруг бутончика, для того, чтобы эти лепесточки смотрелись более объемно или рельефно. Если плотно затягивать, то их почти не будет видно. делаете такого размера как вам нужно вот мне уже достаточно я таким образом завершаю эту работу над розочкой сейчас обрежу концы ленты как можно выше срез обрабатываю огнем конечно же Теперь я обклею зажим для волос репсовой лентой. Фетр я использовать не буду, а бантик буду клеить прямо на зажим. Зажим металлический и цвет его не подходит к цвету моего бантика. Ну и потом держаться бантик на металле вряд ли будет долго поэтому я делаю вот так и вам советую тоже так сделать И вот теперь смотрите, здесь шов, и вот так я буду приклеивать к зажиму. Наношу клей прямо на шов и немножко по бокам шва. Подставляю и придавливаю к зажиму. Все, половинка бантика приклеена. То же самое делаю со второй половинкой. Главное, уголочки эти совместить, чтобы все было ровно. И бантик, чтобы шел по прямой линии. Видите, с обратной стороны все получается аккуратно. Теперь серединку перекрою тоже репсовой лентой. Взяла 8 сантиметров длиной. Можно было и 7 сантиметров взять. Вот так раскрываю эти уголочки и начинаю приклеивать от центра. И еще раз обверну. И Здесь, с нижней стороны, я клей не наношу он там абсолютно не нужен подровняем уголочки и теперь остается украсить бантик розочками. Я это буду делать двумя розами. Закрою серединку. И розы ставлю так немножечко под углом. Они все закрывают, шов закрыт, и все получается очень красиво. Хотела поставить розочек больше. Но поняла, что это будет перебор. Вот получился какой у меня бантик. И такой же получится у вас. Желаю всем творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!